Всем привет, с вами Александр. Покажу вам сегодня жилой комплекс, который находится на улице Дадаева. Здесь достаточно много новостроек, очень часто просили показать это место. Видите, здесь проезжаю частный сектор, а дальше высокие дома. Конечно, не каждому понравится жить в таких домах, когда из окна ты видишь другое окно соседнего дома. Дома находятся очень близко. Но раз покупают здесь квартиры, и стоят они достаточно недешево, значит, многих людей это устраивает. Я не продаю квартиры, я просто показываю вам, какие новостройки у нас есть. Этот домик еще строится. А вот этот вот, Дадаева 70, уже построен. И несколько квартир там продается, видео объявление на Авито. Вот смотрите, здесь прям получается, ну, конечно... На любителя, конечно, на любителя И когда сюда заехал первый раз ну, Я был в таком, даже не знаю, описать Посредине детская площадка Сейчас остановлюсь, выйду из машины Расскажу вам о ценах на квартиры До центра города отсюда 4 километра До ближайшего места отдыха, верхнее озеро Около полутора километров сколько всем будет хватать места, чтобы поставить машины? Ну, конечно, маловероятно, что будет хватать места. Интересно, есть здесь подземные гаражи? Пока въезда не видела. Место расположения этого комплекса неплохое, я бы даже сказал хорошее, особых пробок в этом районе нет. Конечно, они есть, с утра будут пробочки в город, но не такие значительные, как некоторые другие районы. В принципе, можно и пешком пройти. 4 километра, ну, конечно, далековато, но не так далеко. Все, паркуюсь и дальше буду вам рассказывать. А теперь немножко расскажу о ценах. Продается квартира в этом доме двухкомнатная, 66 квадратных метров, 4 миллиона 250 тысяч рублей. Серый ключ. Агентство продает. На первом этаже находится магазин СПАР. Несколько объявлений нашел о продаже квартир в этом доме. Додаево 70. Однокомнатная квартира 41 квадратный метр, Седьмой этаж 13-этажного дома, стоит около 4 миллионов. С ремонтом. Двухкомнатная 66 квадратных метров. 12 этаж хороший ремонт, кухня со встроенной кухонной техникой, 5 миллионов 550 тысяч рублей трехкомнатная тоже продается в этом доме 5 миллионов 900 тысяч рублей второй этаж, почему-то написано 14-этажного дома серый ключ как один дом может быть 13 и 14-этажный одновременно, я вот немножко этого не понимаю, может быть вот какие-то вот там выступы, да, видите, он там чуть выше И они его считают по-разному Кто-то считает что он 13 этажей Кто-то считает 14 этажей Не понимаю Вот объясните мне пожалуйста Вот те окошки видимо наверху И считают что это вот 14-этажный дом Нашел несколько объявлений о продаже квартир в домах которые будут сданы в первом квартале 2021 года. Например, однокомнатная квартира, 41 квадратный метр, 11 этаж, 14-этажного дома стоит 3 миллиона. Серый ключ. Трехкомнатная квартира, 100 квадратных метров, 9 этаж, 14-этажного дома на улице Дадаева, 65, стоит 5 миллионов 400 тысяч рублей. Дом кирпичный, серый ключ, сдача, первый квартал 2021 года. Подземная парковка. На окнах висят объявления о продаже квартир. Некоторым же нравится вот жить вот так вот. Покупают квартиры, стоят они же недешево. Поэтому я знаю, что вы в комментариях будете писать, что там человейники, все такое. Но люди покупают. Если люди покупают, значит им нравится А если кому-то нравится, значит такое нужно строить А с людям нравится Надо строить то, что людям нравится Вот нравится им жить в таких вот высоких домах ну, Значит, наверное, нужно такие дома строить Хотя я бы здесь квартиру не покупал Но это мое личное мнение Множество людей готовы здесь купить квартиры Здесь автономное отопление Коммунальные платежи будут невысокими Детская площадка. Вот такие домики находятся на Дадаева. Если вам нравится, в принципе, покупайте, потому что расположение этого комплекса достаточно неплохое. Рядышком вот находится. Дома немножко поменьше, здесь находится часто сектор. Пишите комментарии, хотели бы вы жить в таком месте.